Вторая часть решения задачи D22. Итак, точки, которыми, в которых система имеет положение равновесия, локальные положения равновесия, определяются следующим образом. Аналитически решается вот такое уравнение. То есть нужно просто найти функцию, которая является потенциальной энергией. Нужно найти потенциальную энергию системы и взять ее, производную по обобщенной координате. То есть мы ищем функцию p, потенциальную энергию, как функцию именно от обобщенной координаты. Вот, в общем-то, метод решения задач аналитический. Графически, если вот построен график, вот такой p от q, то есть на координатной плоскости qp, то вот эти точки, которых имеют локальный максимум и минимум, этот график являются, соответственно, точками, в которых система имеет локальное равновесие. Теперь по поводу, это то, что касается, напомню, первой части нашего задания, то есть определить положение равновесия. Мы должны решить вот такое одно уравнение. Напомню, если бы система имела, например, две степени свободы, пришлось бы нам решать вот по двум степеням соответственно, свободы вот это уравнение. То есть отдельно найти производную по первой обобщенной координате, приравнять к нулю, и потом по второй обобщенной координате и приравнять к нулю. И так далее. Три степени свободы, пришлось бы три уравнения таких составлять. Ну, теперь, что касается второй части. Как же определить положение равновесия? Устойчивое, неустойчивое или безразличное Давайте вспомним, во-первых, определение, что такое устойчивое равновесие неустойчивая и безразличная или нейтральная. Значит, если в системе, в которой, в которой мы исследуем, существуют такие положения, что при выведении тела из этого положения возникают, вот пускай, например, это яма на земле, вот тело находится здесь. вот, Является ли вот это положение равновесия устойчивым? Есть такой вот Определение звучит таким образом. Если вывести тело из положения равновесия на небольшое расстояние и посмотреть, как, какие силы возникают в этой системе, в данном случае, вот здесь, например, под действием силы реакции и силы тяжести, пренебрегая силой трения, что произойдет? Возникнет сила, которая будет направлена что? обратно к положению равновесия. То есть, в этой системе, если вывести из положения равновесия, возникнут силы, которые пытаются вернуть тело обратно к положению равновесия. Вот такое положение равновесия называется устойчивым. В отличие от неустойчивого равновесия, вот здесь вот, если мы попытаемся опять сдвинуть тело из положения равновесия, то под действием силы, опять сила реакции и сила тяжести, напоминаю у нас, что происходит, возникает сила, которая пытается отдалить тело, от положения равновесия. Ну и наконец нейтральное положение равновесия. Это когда тело вот здесь, мы его сдвинули сюда, и никаких сил, в общем-то, не возникло. Силы не, и не пытаются вернуть обратно, и, или и не пытаются отдалить обратно. То есть вот это у нас устойчивое равновесие, это у нас неустойчивое равновесие, это у нас нейтральное положение равновесия. Что определяют, то есть графически, в принципе, мы можем определить, вот здесь по графику, напоминаю, что силы как раз и зависят, это график PATQ, вот это изображение было у нас как бы ям и вершина, а здесь это у нас график потенциальной энергии. Ну, в общем-то, система схожая здесь, определяем вот таким образом, вот эти положения равновесия у нас будут неустойчивыми. Вот эти положения равновесия будут устойчивыми. Если здесь будет какая-то прямая, участок прямой, это у нас будет... Вот этот участок прямой будет весь состоять из положений нейтральных состояний равновесия. То есть графически определяется вот таким образом. Устойчивость и неустойчивость. Аналитически же определяется... Напоминаю, это что у нас фактически. Это места, где... значит Кривая меняет направление своего, касательное кривой. То есть, вот здесь касательная была положительная, здесь стало нулевой, здесь стала она отрицательной. То есть, вот такие у нас положения. То есть, что происходит у нас здесь? Меняет значит, знак производной. То есть, мы смотрим за знаком второй производной потенциальной энергии от абсцисса, от обобщенной координаты. Там, где положение у нас устойчивое, мы имеем, соответственно, вторую производную положительную. Где она неустойчивая, там будет у нас значит, отрицательная, и где она нейтральная будет равна нулю. То есть вот устойчивость, то, что требуется в задаче, проверяется вот таким образом. Итак, задача сводится к решению вот таких двух уравнений. Первое уравнение отвечает на вопрос. где находится положение равновесия. То есть, вот эти координаты нам абсциссы, точки значения абсцисс позволяет определить. Второе уравнение нам позволяет ответить на вопрос, здесь у нас была вершина или здесь у нас было дно потенциальной ямы или вершина значит, потенциального холма. Ну, вот, пожалуй, и все, что нам нужно было вспомнить из теории, Относящейся к теоретической механике. И дальше у нас пошло, значит, вспомнили мы, что мы будем использовать при решении. Дальше мы должны, конечно же, будем уточнить данные. То, что нам требуется найти, мы уже помним. Положение равновесия, исследовать их устойчивость. Ну и нам нужно будет исследовать данные. Я, опять-таки, уже взяв за правило не перерешивать задачи, которые не доводятся до численного значения в общем виде. Буду просто просматривать сегодня эту задачу. Значит, данные от консервативная механическая система. Я говорил слово консервативная, нас наталкивает на то, что мы используем именно вот в такой форме условия равновесия. Если бы у нас не было бы этой формы. То есть мы решаем именно вот это уравнение. Чтобы определить точки Q1, Q2, Q3 и так далее. Если бы у нас не было бы этого условия. То нам пришлось бы, чтобы определить положение равновесия. Напомню, что положение равновесия. Если посмотрите там тему общее уравнение динамики. Это положение в которых что обобщенная сила равна нулю. По данной обобщенной координате. То есть, если их несколько степеней свободы, то несколько обобщенных координат. Соответственно, система вот таких уравнений. То есть, в положении равновесия нам бы пришлось решать в общем виде. И посмотрите, соответственно, задачу. Я забыл, это D18 или D16 это было. По обобщенному уравнению динамики. Посмотрите, как вычисляются обобщенные силы. Несколько методов. То есть, нам бы пришлось решать именно вот такую задачу. Но для консервативных сил... Обобщенные силы выражаются через потенциальную энергию вот такой связи. И поэтому мы решаем именно это уравнение. Итак, у нас имеется и так, консервативная механическая система. Напоминаю, здесь заранее было задано, что система с одной степенью свободы. И в качестве обобщенной координаты сразу задается э, значение φ. Хотя, повторяю, вы можете выбрать произвольно. Например, для этой системы можно было бы точно так же... Использует, например, растяжение нити дельта L. Дальше что? Вот значит, Однородный стержень длиной 2L, то есть L и L. Вот это стержень AB. Тел 1 и 2, где у нас вот это 1 тело, вот это 2. То есть, две массы нам даны. Напомню, что стержень, поскольку однородный, то его что? Сила тяжести. Вот почему здесь... На рисунке, вот обратите внимание, сила тяжести нитей дана, этих двух тел дана, а стержня нет. Дело в том, что сила тяжести этого стержня уравновешивается силой реакции, поэтому в задаче она, в общем-то, не фигурирует. А силы трения, повторяю, во всех связях, в том числе и здесь, они отсутствуют. Это вот здесь было сказано где-то. Во всех вариантах качения колес трения в сочленениях, вот, то есть трения в связях отсутствует. Далее, значит и здесь, кстати, трение нити, а вот эту опору отсутствует, и здесь трение отсутствует, и так далее. Тело 1 и пружина с коэффициентом жесткости С. С это коэффициент жесткости пружины. Тяжелая нить БЕ. Длина Л, то есть общая длина нити Л. То есть геометрия полностью задана, поскольку вот это расстояние нам l задано, это тоже l, то есть фактически это по окружности вот эта точка b как бы движется возможное ее движение по окружности ну или по дуге окружности в случае если колебания совершать систему и значит что общая длина нити b значит можно отдельно найти и bk из вот этой геометрии это у нас вот l радиус окружности l радиус окружности то есть это у нас вот вписан, там центральный угол и так далее вот φ это у нас в данном случае будет вот этот угол вписанный. Далее, что у нас дано. Вес единицы нити РО. То есть, и общий ее вес будет РО умножить на L большое. А вот отдельных частей БК и КЕ будет, соответственно, вот, РО умножить на длину этой части. Длину БК и длину КЕ. То есть, вот то, что здесь указано. То есть, вес части БК и вес части Кае действует вот таким образом. После этого параметры системы удовлетворяют вот это L у нас равно 3L. Так, G2 равняется, то есть вот это вес второго тела. И G1 равняется, соответственно, вот это вес первого тела. Вот этого. Провисанием нити пренебречь. То есть нить здесь все время натянута. Ну и дальше пошло первая задача определения. То есть то, что нам требуется найти, напомню, положение равновесия и исследовать их устойчивость. И вот первая часть определения положения равновесия. Я напоминаю, фактически все, что будет здесь. Ну давайте это в третьей части рассмотрим.